Короткое видео, на скорую руку, знаете, без этих ваших всяких там спецэффектов. «Горящий куст», Моисей, книга «Исход», третья глава. Вот тот момент, когда все протестанты и все церкви говорят, это первый раз, когда было открыто человечеству имя Бога и Егова. Свидетели Еговы же утверждают, нет, в книге «Бытие» задолго, задолго до этого уже было известно имя Бога. Кто прав? Давайте разбираться. Давайте посмотрим книгу «Бытие», 22 главу, 14 стих. Нарек Авраам имя месту тому, Иегова Ире. Посему и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится. Любопытно, то есть за столетие до Моисея, во времена Авраама, уже было известно имя. Свидетели Иеговы правы Более того, не просто какие-то местности назывались этим именем Но даже в поговорку у людей оно вошло Посему и ныне, то есть столетия спустя после Авраама Посему и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится Видите, уже даже в поговорку вошло Есть еще один любопытный момент Откройте, пожалуйста, Бытие Снова первую книгу э, Библии. И снова эти события задолго до Моисея. 30 глава, 24 стих. Мы здесь видим появление на свет такого человека, как Иосиф. Почему его так назвали, Иосиф? Это книга бытия, посмотрите. «Иегова прибавил мне еще одного сына», сказала его мама. Вот почему она назвала его... Иосиф. Она знала это имя и назвала Иосифа, своего любимого сына, в честь своего любимого Бога, которого а, она почитала. Имя Иосиф означает «пусть Ях прибавит» или «увеличит». Ях — это краткая форма имени Бога, как «валилуях». Ях, то есть «яхова». Итак, Задолго, за столетия до Моисея даже людей называли в честь Еговы. Это неоспоримый факт. Да, люди уже тогда знали имя Бога.